Мы переходим на питание. А мы уже говорили, что э, питание э, непосредственно связано с психикой человека. Если вы, например, сказали, я буду теперь чай без сахара всю жизнь пить, а вы привыкли к этому чаю без сахара всю жизнь, да? вот. пили до этого, а тут сказали, что не будете пить. Скажите, как это отразится на вашей психике? Ладно, там хотя бы на 40 дней могла бы потерпеть. Тут всю жизнь. Протест. Это нелегко это не будет. Понимаете? А если вы одновременно откажетесь и от сахара, и от булочек, и там от картошки, и от конфеты, любимых. А если ты любишь конфеты любимых, да? От конфеты, любимых, да? Хопор. И все радости жизни. Ну, зато теперь буду здоровым И такой, я буду здоров. Опять от меня вообще. Не подходи ко мне. Не подходи ко мне, я здоров. Я вот только как бы не убил я тебя, да, сейчас. Но я здоров, я буду здоров, да? Не, не, до добра это не доведет. И здесь важно понимать, что а, нам все равно нужно разбираться вот с этим делом. С психикой будет разбираться. Согласны вы, да? Если она на первом плане стоит, то нужно первую, и мы заедаем какой-то стресс. А у этого стресса что есть? Причина. То есть есть какая-то вещь, которая подавляет человека. То есть есть она. И человек решает эту проблему с помощью еды. Пока не, реша... не решена проблема психологическая. Э -э лишать человека вот этой радости, последней, но будет просто жестоко не раздумывая. и самое главное, а мы с вами всегда э, мыслить должны с точки зрения целесообразности, неэффективны, то есть оно не приведет к цели, оно не даст результат. Человек не станет здоровее благодаря этому, он не станет счастливее благодаря тому, что он э, отказался от сахара, понимаете? Он станет более того, еще, бол еще более больным, еще более несчастным. Вы согласны, да, с тем, что я сейчас говорю? То есть в этом логика есть? Есть. Поэтому, перво-наперво, нужно разбираться с психологическими причинами, да, которые привели к стрессу. Мы сейчас говорим о том, почему, например, на правильное питание сложно перейти. То есть вы же согласились, да, что правильное питание лучше, чем диета, да? или нет? У нас есть согласие, да? Все, нам переходить на питание. Но мы... питаться. Правильно, да. То Но сейчас... Правильно. Сейчас, вот, да. сейчас мы, мы коснемся того, почему нам не удается. Почему мы знаем, ну, что Кока-Колу нельзя есть, там пить, да, и чипсы нельзя есть. Но пьем Кока-Колу и едим чипсы. Почему? То есть есть определенные трудности. Так вот. Это очень важно, именно разобраться а, с причиной стресса. А причина стресса, я вам хочу сказать, что она не, не всегда очевидна. До нее нужно докапываться. Она не всегда очевидна. И вот, вот она вот так вот не лежит на поверхности. Не... Она почему и не решается, потому что человек ее не видит. Или он, он думает, что, как бы, что, -то, что причина в этом, а на самом деле причина в другом. И как правило, эта причина она находится в подсознании человека. То есть подсознание – это то, что не осознается нами. То есть человек внешне может быть позитивным типом, он как бы все, он улыбается, а внутри него сидит какая-то штука. И сидит какая-то бомба такая замедленного действия. И разрушает его жизнь, разрушает его психику. И вот до нее нужно докопаться. И это не так-то просто. Как правило, это сидит в прошлом. Это в прошлом все сидит. И она за семью замками находится, эта штука. Почему она за семью замками для нас находится? Потому что, если мы будем на нее смотреть, это вызовет у нас огромный стресс. И мы от этого отходим. Мы ее прячем. Мы ее всячески прячем. Например, Зигмунд Фрейд. Он изучал же подсознание очень активно, занимался в том числе и гипнозом. И вот он последил женщину, почему-то над женщинами очень любит. Изучил? Да, и создаются иллюзии того, что они знают. Они непознаваемые, но их все равно, они с удовольствием как бы участвуют во всяких экспериментах. И тут у него тоже женщина. Участвовал в этом эксперименте, он ввел ее в гипноз и ей говорит, вот после того, как сейчас закончится гипноз, вы встанете, подойдете в угол, возьмите там зонтик. Все, заканчивается гипноз, он говорит, все, вы уходите из гипноза, женщина встает, идет в угол, вперед в зонтик. Он ей спрашивает, а почему вы взяли зонтик? Она мгновенно ответила. А я хотел посмотреть, мой это зонтик или нет. То есть мы объясняем, можем найти чему угодно. А вот эта подсознательная причина, по которой мы это сделали, она от нас, как правило, скрыта. Она где-то глубоко там, куда не попадает свет, где-то вы или она находится. И, и... И я вам скажу, что я, человек, который достаточно много посвятил времени и внимания э, психологическим каким-то моментам, я чувствую, что, например, внутри меня какая-то есть штука. Да? Но я не, не могу ее осознать. С чем она связана? И для этой цели, конечно, вот у нас, например, в клинике есть прибор у Сергея Анатольевича, который позволяет диагностировать подсознание. Этот, этот прибор он что делает? Он берет прожектор, перестройки, прожихать, да, Paris Hilton, направляет как раз в эти самые зоны, темные зоны пациента. И там находит, о, вот у тебя что. Вот он мне продиагностировал, нашел, нашел, что у меня, оказывается, радости в жизни не хватает. У меня вокруг не хватает, а внутри не хватает. Вот, ну кто бы ему подумал, ну оказывается, так. И это вводит определенный дисбаланс все мое существо и все мое тело. Потому что мне радости не хватает. А если радости человеку не хватает, то у него что? То есть у нас впечатление закрывает дорогу впечатлению. Значит, что-то другое начинает приходить. Не очень гармонично. Вот. Но если с этим поработать, да, сознательно уже, мы с подсознанием чем можем? Как работать? Сознательно. То есть мы начинаем сознательно культивировать себе вот это вот состояние, которого нам не хватает. То есть, когда женщина кушает, да, ей чего-то не хватает. Вот она, когда хочет есть, ей чего-то не хватает, понимаете? Это не значит, что всем женщинам не хватает одного. Всем женщинам не хватает разного. Но надо понять, что, понимаете? Здесь очень важен индивидуальный э, вот этот подход. То есть, и поэтому для того, чтобы перейти на правильное питание, да? вот сейчас мы... а, а, это пропишем условия перехода на правильное питание. Первое. Разобраться с причиной стресса. Что это такое? Груз такой, гвоздь, который бит в голову. Надо с ним разобраться. Надо его этот гвоздь достать и вытянуть и у каждого свой гвоздь а у кого-то шуруп но чаще гвоздей много или шурупов много у кого-то такие, у кого-то такие у кого, такие, у кого такие вот но даже такой вот маленький он очень сильно портит жизнь и есть смысл от него избавляться потому что Например, проблема, псих... э, проблема лишнего веса это проблема психологическая. Да, мы говорим о питании. Но питание это проблема психологическая. Люди неправильно питаются только по психологическим причинам. Согласны вы? Да. Только по психологическим причинам. Значит, решать нужно психологические причины. А какой смысл эти диеты перебирать? Второе. Вот вы решили правильно питаться. Вы сходили на лекцию, прослушали пять лекций, которые здесь. На вас это влияние, оно дошло. Потому что слушайте вы внимательно. Вы пришли домой. И решили, решили а теперь отныне питаться правильно. Пошли. Началось это с чего? Началось с того, что вы пошли в магазин. И вы в этом магазине если вы, например, прошли курс очищения, вот мы с Юрием проходили курс очищения по 7 дней голодали, по 10 даже голодали дней, и вот после этого ты такой чистый, как белый лист, идешь в магазин, что-нибудь там купить. Ты его так обходишь, совсем во вот этим не понимаешь. И выходишь из этого. Потому что ты ничего не нашел. Да? Первая проблема. Купить э, нормальную еду. Понимаете, это надо заморачиваться. Это надо заморачиваться и искать эту нормальную еду. Вот. А это первое. То есть сложности, трудности. В чем они будут заключаться? Вторая, вторая трудность. Это трудности нашего общества. Вы вместе где-то в компании. А, пришли в гости. О! Вы пришли в гости. И э, раз вам там, я был в гостях у своего значит, э, брата, он взял, наводил картошки, не, в, в пакете в каком-то, в замороженном в этом пакете. Он картошку эту купил, вывалил на сковородку, значит, ее все пожарил, тут же, значит, эти котлеты какие-то, да, тут же и бросил и меня, значит, поставил. И еще достал это. Виски. Ну и кетчуп, естественно. А, еще и сок. Давай сок. Это когда было? Это вот только я недавно в Москву ездил. Это брат. А это не родной брат, это двоюродный брат. Я уже испугался. Я в двоюродного брат нашел. Потому что я Константин уехал, поел, да? Вот. И я на это все смотрю, и я так. Ну, картошку я съел. А, а котлеты ему отдал, да? Это я значит не пью, и так далее. И он: как ты так можешь? И он, а он взял, прямо съел, все это очень мгновенно, прям берет котлеты и в Всю котлету. <свят> <свят> <свят> вот. А, и говорит, как ты так? Ты что, да? Ты говоришь, ты я вот правильно питаюсь. Да что за ерунда? Да что за ерунда, да? И вот вы принимаете такое решение, да, и все вокруг, да, да что ты фигней занимаешься, да, ну вот так, mm -hmm. то есть начинается вот такое влияние на тебя. да ты что, да, один раз живем там, да, все вредно, да, все, жить вообще вредно, да, такое обобщение сделаем. Давай сегодня, а завтра. Продолжай свое. Вот. А, это люди, которые находятся в каком вот действительно а, определенном состоянии, не очень высоком, как правило. Да? И они в это состояние тебя тянут. Причем их огромное количество. Огромное количество. Какой из этого выход? Тебя тоже делают. Все влияют огромное. Надо создавать свое общество, где надо будет поддерживать, да, необходимую постоянная поддержка. Если вы, конечно, не какой-то супер э, волевой человек, супер волевой человек, но это, это наверное, это есть, нереальная вещь, у которого вообще воля полностью разве? И поддержки два варианта есть, на самом деле. Это первое, это общество любителей здорового образа жизни. Да? Когда вы а, собираетесь втроем, вчетвером, в пятером, вы друг друга понимаете, и вы, а, у вас это одна единая общая цель, и вы друг друга в этом поддерживаете. Вот и все. И это, тогда никаких проблем, как говорится, не будет. То есть вы приняли такое решение. И вы знаете, что вы такие не одни. Это, кстати, для женщин особенно важно. Вот Мужчина еще может это сделать. А женщине сложнее. Она больше подвергается вот этому влиянию социальному. И вы вместе друг друга поддерживаете. А обмениваетесь диетами, там, обмениваетесь какими-то рецептами. Вот, и какой-то интересной информацией. И вот вы поддерживаете информационно, идеологически этот, этот процесс. И это очень как бы, классно, это действительно очень ну, здорово. Посмотрите на э, вегетарианцев, например, или на веганов, да, которые... Э, вот и, э, Вегетарианцы, они просто э, там... В чем отличие веганов от вегетарианцев? Вы знаете, да? Ну, там не сыр, ничего такого же. То есть, а, они... Вот, то, только, да, там... Совсем-совсем... Веганы это более жесткие варианты. Ну и они что сделали? Они создали огромное количество рецептов. Вот с этим, вот вся эта вегетарианская пища и веганская пища. Если кто-то ее ел, то ел. Она очень вкусная. Ну согласны? Она очень вкусная. Они, вот например, у нас Сергей Анатольевич приходит и он говорит, что какие продукты можно, какие продукты нельзя и а что есть тогда? У людей, у большинства людей, у которых, которых привык, привыкли к чему, к вот этой картошке с котлетой, да, они, а что я теперь есть буду, да? Вот. А на самом деле, миллион рецептов! И здесь есть возможность для творчества, и к этому нужно походить именно как к творческому процессу, а не как какому-то ограничению. И вы помогаете друг другу, да? Английский язык вместе учим, да? друг другу помогаем. То есть находим какую-то э, как, как, какую какую группу поддержки. Без этого никак. Либо второй вариант. Это э, э, поддержка э, в виде э, регулярных встреч с человеком, который вас ведет. И э, регулярность таких встреч должна быть как минимум раз в три месяца. Раз в три месяца нужно встречаться, нужно анализировать, нужно смотреть, с какими трудностями сталкиваетесь. Почему? Потому что вы приняли решение, у этого решения есть какая-то энергия, и эта энергия, она закончится через какое-то время. И нужно, чтобы вы встретились с человеком, который вам что сделает? Поможет вам с разрешением этих трудностей. В одного в итоге, ну, это, это все заканчивается, это просто закончится. Вот и все. Поэтому два варианта. А это группа. Б это а, назовем его так гуру, который над вами. есть задача гуру толкать, да, вас. Ну то есть консультант, например, таким гуру может быть консультант по питанию которые над вами и которые вы можете быть даже для других. Вы можете быть такими консультантами для, по питанию для других. Консультант по питанию. У вас с ним запланированные встречи, встречи не реже чем три месяца. Чаще можно... Три месяца чаще. Чем чаще, тем лучше. Вообще сам этот переход, он занимает... Сколько, как вы считаете? Переход на правильное питание. Другой. Так, чтобы так, чтоб психологически вам не было... Два года. Если вы планируете, например, встречи с консультантом, то вам надо запланировать на эти два года 8 встреч с консультантом. Вот тогда это будет правильно. Вы знаете, что вы через два года вы точно будете там. Вот там вы будете. Если это не запланировать, вся система будет нарушена. Тогда уже понадобится не два года, тогда уже понадобится дольше. Мы сейчас говорим о реальности. Вы не можете сразу перейти в Понимаете, вся система не может, это для нее большой стресс. И нам важно поменять вот это все без стресса. Это должно быть естественно и гармонично. Невозможно взять вот, корабль идет, да, вот представьте, огромный-огромный корабль плывет. В одну сторону, мы сказали, так, теперь в другую. Попробуйте развернуть огромный корабль. На это понадобится время. Усилия, команды. Согласны ли, да? Должна учитываться индивидуальная конституция. Согласны ли, да? Индивидуальная конституция. Из нас, у каждого из нас есть свои э, особенности, и правильно было, бы, правильно было бы действительно эти особенности знать. Поэтому э, у нас, например, в клинике этот вопрос хорошо очень решается. То есть вы пришли на диагностику, на диагностике четко сказали какие продукты вам можно есть, какие нельзя. И эта диагностика, она не на всю жизнь, это важно понимать. Там, год назад я прошел это обследование, и мне показалось, что мне апельсины не идут. А я остался не очень хорошо чувствовать. А когда вот йогой занимаешься, тогда, э, тогда ты становишься более чувствительным. Ты сигналы от тела начинаешь получать. И их интерпретирует. Ты чувствуешь, что-то не то. И начинаешь искать эту причину. И я пошел на диагностику к Сергею Анатольевичу, и он мне показал, что основное это питание. Стали разбираться в питании, а у меня... Непереносимость апельсин. А я каждый день ел апельсин. Ел апельсин каждый день. Я их люблю. Они же сок дают. Они сразу жажду и удаляют голод. Они в диссонансе со мной. Убрали апельсины и все. И я остался лучше чувствовать. Но недавно, месяц назад, снова прошел обследование и там нету непереносимости апельсин. Все прошло. Ну все изменилось. Я же меняюсь. Условия меняются. Весна, как минимум четыре раза в год меняются все условия. И организм к этим условиям приспосабливается. И все, и мне можно есть апельсин, я их с удовольствием сейчас ем. И у меня причина другая, сейчас вылезу. То есть у меня с питанием вообще все прекрасно. То есть показало обследование, что я сейчас адекватно питаюсь абсолютно. Это значит, что мне надо продолжать также питаться. Но желательно через три месяца сделать обследование посмотреть, а что-то может быть поменять, а что-то может быть добавить. Но все ферментные системы, благодаря той коррекции, которая была произведена до этого, да, год назад, они работают в прекрасном состоянии. И это действительно так, я это ощущаю. Потому что самочувствие у меня на порядок там, после этого улучшилось. И, и еще раз говорю, питание улучшает умственный процесс. Мышление другое становится. Это, это поразительно, это так. Питание с учетом времени года тоже. Питание. То есть есть индивидуальная конституция, а есть питание с учетом времен года и изменений каких-то условий. Ну, например, да, условия повышенной тренировки. То есть вы начинаете повышенно тренироваться физически. Или вам, вам, а, у вас а, нагрузка какая-то, диплом, одновременно английский язык или еще что-то. Ну, разные, да, вы ну, попадаете в разные как бы условия. И разное питание нужно. То есть нужно вот эти, эти моменты обязательно корректировать. И еще, и это очень важный момент. да? Это очень важная рекомендация. Э, относиться э, к пище, да, отношения. К еде как ритуал. То есть это не что-то поем и так далее. А это очень э, такая серьезная штука, которая э, реально влияет на вашу жизнь, на ваше самочувствие, на ваше здоровье. Поэтому вот перед вами не что иное, как живое существо. Пища это живое существо, и это живое существо попадет к вам. Это процесс очень интимный, то есть процесс слияния, это очень интимный процесс. К нему относиться так вот, знаете, легко, неразумно. И, соответственно, вы, вы смотрите на это, и вы настраиваете себя. На, смотрите, в каком состоянии вы в этот момент находитесь. И о, состояние должно быть максимально высоким, максимально гармоничным. Ну, как минимум, радость у вас должна быть. Как минимум. А еще лучше, благодать, счастье. Вот. Вселенная. Я прошу, чтобы эта пища принесла мне исцеление, успех и любовь, да? и здоровье. Пусть вот эта пища, и это должно быть как привычка.